Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда Он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я всю живу. Бирман и та умерла. А уж от нее я этого никак не ожидал. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора